Полина, какую ты хочешь сегодня сказку послушать? Про цветоченный сад, где яблони росли. Не хочешь такую сказку послушать? Не хочу. Не хочу. Сказка про веселую дорогу. Mm -hmm. Хочешь такую сказку послушать? Как-то в один прекрасный вечер два друга собрались в дорогу. Они пообещали доехать до Китая за пару часов, но они жили на другой части планеты, они не могли так быстро доехать. Конечно, они за два часа вряд ли доедут, но у них было новое изобретение, которое друг придумал. Этот друг был порошоченным, он умел изобретать изобретение и изобрел он самолет, который может за два часа с одной части планеты в другую перелететь. И в этот раз он испытал изобретение. А когда спорил он с своей женой, он говорил, что все будет честно. Он не говорил, что будет использовать это изобретение. И жена говорит, это безумие, за два часа добраться до другой части планеты невозможно. И они полетели. Летели и через два часа долетели. И... Ну, у них машина случился сбой. Они не смогли вернуться из Китая назад, и пришлось им задержаться в Китае. В Китае было все, все неизвестно, что видели, не понимали, что, зачем, почему. Увидели они всякие деревья красивые, фотографировали, ели в ресторанах, денег-то немного взяли, знали, что придется им отдохнуть немножко. Но для них сюрприз оказался, что они задержатся здесь надолго. Жена смотрит, два часа прошло. Назад-то они, наверное, за два часа не успеют вернуться, еще два часа прошло, жена говорит, ну, значит, они проспорили, наверное, они только с города смогли выехать, наверное, еще только границу прошли нашего нашей страны, но они уже в Китае были, удивлялись обычаям, и, конечно, телефон не работал, потому что телефон не работал из-за зарядки. И жена думала, наверное, он опять, как обычно, забыл зарядку дома. Ну все, пропал мой жених. Через пару дней они нашли способ, как вернуть свои изобретение. Жена говорит, наверное, они еще и пару стран не проехали, а потом будет краснеть передо мной. Починили изобретение и полетели назад. Прошло два часа, жена говорит, вы уже вернулись, неужели... Даже за два дня, это, конечно, классно, всю Землю облететь, никому за два дня не удавалось, да мы за два часа пролетели, вот, смотри, доказательства, вот фотографии, когда мы приземляемся, да вы могли это все подделать, и даже штамп на фотографии, хотя подождите, но вы же не могли подделать там, на, на столбе, на столбе время показывает, вы и правда за два часа, а почему вы назад не возвращались, но ну, у нас бой был. Да, и правда поломка была похожа. Ну ладно, молодцы, но только вы никому не докажете все равно, что вы за два часа, никто вам не поверит. А вы в следующий раз меня возьмете на такое путешествие? Может быть возьмем. Я хочу купить там самую большую шляпу. И что, мы ради одной шляпы полетим на другую часть нашей планеты? Конечно, полетим. А что, это тяжело? Ты представляешь, сколько бензина уходит? Ой, подумаешь, я могу тебе столько бензина сделать. Ты знаешь, что такое бензин? Знаю, это, наверное, то, что из туалета достают люди». Ты думаешь, что ты говоришь? Конечно. Вот, смотри, я в туалете подумала, что вы, наверное, бензина много... Ну, откуда у тебя бензин? Ты в туалете много сидишь. Ты, наверное, со своим другом труженицы. и поэтому в туалете не наделал много бензина. Вот я тоже сидел этих два дня, как труженица, и делал вам бензин. Но это же просто говно. Это бензин, вот смотрите, э, стой, стоять, отойдите, я вам покажу пример. Вот заливаю вам вот в бак вот этот бензин, э, э, стой, стоять, ты сломаешь нам все. Вот, теперь заводим мотор и полетела. Я видите, это и правда бензин. И жена долетев пару метров и взорвался их самолет. Наверное, когда он только включился, там еще в трубах оставался бензин, и когда новый испорченный бензин поступил, все сломалось. Жена-то ее спас стула волшебный, там был механизм, если что-то не так пойдет, то... Пружина выскочит, и жена с парашютом взлетела. Говорит: Ну вот, мой муж, смотри, что ты никудышный изобретатель, даже твое изобретение не смогло меня вынести. Ладно, муж, я так и знала, что твои изобретение рано или поздно взорвется. Пойду готовить еду. Вот видишь, я всегда готовлю, у меня ничего не взрывается. Я всегда вкусно готовлю. Все исправно. А твои изобретения всегда взрываются. Муж в ярости говорит: Ну блин, жена дает. И пришлось ему закинуть это дело, и летать на другую сторону. Это осталось только в его мечтах. Один раз он все же слетал. Фотографии, конечно, друзья ему не поверили. Говорит, подделка, видно же, подделка самая настоящая. Мы не видели, как ты улетал. Это самая настоящая подделка. И это не ты фотографировал. Говорит, нет, это я фотографировал. кто? Ты подтвердишь. Да ты с ним сговори. Деньги поделили. И так он на всю жизнь забыл, что такое летать. изобретение вернуть не смог. Чертежи ты же со злости порвала, сожгла. Говорит, твои чертежи никудышные. Я чуть не погибла из-за них больше. Никто не пострадает из-за тебя. И сожгла тогда чертежи. И муж... Бедный такой сидит. Ну ты же надаешь. Это ты даешь. Я чуть из-за тебя не погибла. Вот кушай мою еду. Вот видишь, она не взорвалась. Хотя в этот раз жена все же ошибку допустила. Она перца перец рассыпала, когда ругалась с мужем. И даже этого не заметила. Так она была зла на мужа, что все пожарила и мужу дала. И сейчас только поняла, что перцы пересыпала. И муж говорит, вот видишь, даже ты не смогла сделать свою еду хорошую. А у меня должно все. И ты вообще понимаешь, почему мое изобретение сгорело? Почему? Потому что ты никудышный изобретатель. Потому что ты взяла... И из туалета все подарки свои сгрузила туда. Мое изобретение на бензине летает. Ну так это же и был бензин, ты понимаешь, самый настоящий бензин. И пах, он так же самое хорошо, как ты делал. Я не делал этот бензин. Я просил, чтобы его на заправке заправили. А там на заправке такие же труженики, как ты. Там целая лаборатория стоит туалетов. Там все труженики делают бензин. Ладно, жена, ничего ты не понимаешь в этом бизнесе. Все как раз понимаю. Я тоже как труженица могу туда пойти и в туалет ходить. Я была на заправке, видел, как они только по очереди из туалета выходят. Они просто пили кофе, поэтому ходили в туалет. Но вот видишь, бензин изготавливали. Это наука очень сложная, бензин изготовить. Ничего ж ты не понимаешь, жена. Они просто ходили после кофе, им просто хотелось в туалет. Ну... Но... Ладно, ты ничего не поймешь. Откуда бензин, муж, как ты думаешь, появляется? Берут они из производства, накачивают. То есть это они в туалет не бензин изготавливают? Нет. И работает на совсем другом бензине, понимаешь? Понимаю. Но, а если честно, муж, я не сожгла твои настоящие чертежи, я копии сожгла, да? Муж увидел чертежи, построил свой корабль, и он воплотил свою мечту и до конца жизни смог летать от Китая до своей страны любимой, потому что все ему завидовали. и Друзья его бросили, они из зависти перестали с ним дружить, и только один верный друг остался, который поддержал изобретение. За это изобретение большие деньги государство заплатило ему, и они жили, проживали, летали, сколько хотели, бензин бесплатно до конца жизни дали. И никогда не было условия, как долететь до Китая на другую часть планеты. Ну, Полин, тебе понравилось сказка?